Ну, вот, друзья, готовимся, сейчас мы снимать новый фильм У нас будет видно на хорошо. Беги, кто? Беги, Беги Варвара суть, а? суть не будешь говорить, потому что интересно Нет, э, сценарий пока не обсуждается вообще Сам писал сценарий? Сценарий писал я давно, за в годы И сейчас я его переделываю Потому что тогда Я еще писал для кино То есть э, Этот Просто? сценарий уже не годится поэтому а смысл суть остается э, смысл таким вот вот приглашаю 9, Подожди, 9 марта что там, какой регламент? 9 марта мы в 10 часов начинаем собираться в течение дня до 21 часа э, в суши баре суши до 8 х по моему это торговый центр э, ну, если а, далеко Там мы будем обсуждать Вся команда будет обсуждать Будущий проект а Всех остальных Кто хочет сняться, попробовать в кино Я приглашаю на кастинг а, Без роли никто не останется а я? за Ну у вас Вы задействованы в другом проекте Поэтому А если будет, проект, что вообще заморозился? С Меркелом мы начнем снимать Наверное ожидая свет а на беги Варвара у меня приглашены актеры скажем большой величины поэтому этот проект у нас первый первую очередь. приедет кто-то да? Да. пока не буду говорить остается секрете ну, дай бог что приехали чтобы все было хорошо чтобы все спаслось то есть регламент такое обсуждение да? обсуждение э -э читка Диноксиса. потом э, обсуждение локаций, где как что... В общем, подготовительные этапы... не будет. Ничего. Только обсуждение. Только обсуждение. Да. Ну ладно, закончим, дорогие друзья. Пока вот такой анонс спонтанно решили снять 9, на 9, 9 марта э, с 10 часов э, суши, баре суши Понял?